Периодически возникал такой вопрос, да, мы проводим мастер-классы, есть такой инструмент инвестирования как рынок ценных бумаг, люди в этом ничего не понимают и, соответственно, если мы берем формулу богатства доходы минус расходы равно дельта, дельта приумножаем получаем некую сумму, которая равна стоимости нашей мечты. У меня же моя специализация, моя специфика, я работаю исключительно с дельтой, чтобы эту дельту эффективно приумножать, чтобы ее, во-первых, не потерять. Это ключевая задача, на которую мало кто обращает внимание, ну и чтобы ей более грамотно и профессионально распоряжаться. То есть я являюсь финансовым советником очень состоятельных лиц с доходами от, вернее с доходами, а с активами от 20-30 миллионов рублей, то есть лично я, чтобы ко мне прийти в качестве, взять меня в качестве финансового советника или управляющего, нужно иметь активы не меньше. Что получается? Получается, что людей, у которых доходы небольшие, еще незначительные, они как бы не имеют доступ к высокопрофессиональным консультантам, я не говорю только про себя, я говорю вообще в принципе. То есть, когда суммы небольшие. Соответственно, нужен простой продукт, понятный продукт. И этот продукт действительно появился. Появился он с появлением в моей семье уже троих детей. И у меня стоит цель каждому из них к совершеннолетию сделать миллион долларов небольшими шажками. Но при этом то, что зажигает лично меня, это нести в массы правильные концепции инвестирования. Да? То есть, чтобы люди грамотно управляли своими инвестициями, не теряли деньги, не входили в различного рода хайпы криптовалюты, да, то есть я не знаю там спекулятивные сделки, а чтобы они спокойно могли обращаться со, со, со своей дельтой и эту дельту приумножать для того, чтобы достичь своих личных финансовых целей.